Стихии, которые мы с вами постигнем, которые мы впустим в себя, будут, конечно же, вскрывать у нас некие схроны в сознании. Во-первых, определенный дисбаланс, о котором я уже говорила, он будет изменяться, соответственно, будет изменяться и ваше ближайшее окружение. И вы должны быть к этому готовы, что, во-первых, оно не будет очень сильно радоваться о том, что у вас начинается другой баланс стихий в сознании. Потому что в этом случае у них есть два варианта, у самих или реальность мешается. Либо изменяться самим адекватно, либо находиться от вас подальше. Тереть они вас не хотят, поэтому, конечно же, агрессивная реакция, безусловно, будет. Но этот вопрос решаемый, поскольку вы и мир, и ваша реальность состоит не только из вас и объекта взаимодействия. Есть еще огромнейшее количество людей. Люди потому и пучкуются вместе, потому что в совокупности у них есть возможность сформировать тот самый баланс, то самое равновесие. Знаете, когда у мужа с женой начинаются определенные проблемы, да, им, как правило, психологи советуют, заведите собаку. Зачем? Потому что собака настолько адаптивное существо, у нее нет предпочтений в стихиях, она подстроит и включит тебя любую абсолютно и кошка. То есть животное в этом отношении не является отличным громоотводом, то есть тем самым буфером, равновесным элементом, который выравнивает отношения между двумя жесткими, не очень подходящими друг другу структурами. Люди точно так же. Люди кучкуются друг с другом, люди комбинируют себя с окружающей реальностью именно по этому принципу. Одно из, одно из практик, которую мы с вами будем выполнять, как раз это умение считывать, считывать стихии в людях, в каждом конкретном человеке и в коллективах, изучать эффекты, которые дает такое предпочтение, и, конечно же, учиться ими управлять. Потому что и в стихиях есть закономерности, а значит и в управлении людей через эти знания есть закономерности. Люди, которые преимущественно, например, преобладают, преобладают стихией Земля, управляемы другими элементами, они управляемы огнем, они управляемы водой они управляемые воздухом, и воздействуя лишь только на определенную стихию, ты по принципу симпатической связи начинаешь воздействовать и на окружающую реальность. Надо только правильно вычислить их точку приложения, я понятно объяснила. Но этому всему мы с вами будем учиться, разбирая каждую ситуацию, разбирая каждый эффект, выворачивая его и рассматривая со многих сторон, мы с вами будем искать вот эти самые закономерности. А они есть, они есть. Потому что то, что придумала природа, она придумала идеально и совершенно. И закон старых школ говорит, если ты не знаешь, как найти, какое, найти решение на какой-либо вопрос, посмотри, как с этим справляется природа. Найди этот ответ и сделай точно так же, так. перенеси это дело уже в человечий мир. И все у тебя получится, потому что в природе все абсолютно гармонично, абсолютно все сложно. И то, что изобрела она, это абсолютно необходимо и достаточно для того, чтобы вы просто воспроизвели это в реальной жизни. И если у вас получится это сделать, то вы победите. Если не получится, то увы, то увы. Одна из основных задач ⁇ развить свое сознание настолько, чтобы... Никакая информационная структура не получала на вас влияния без вашего на то ведома или без вашего на то согласия. А в идеале, конечно, самому научиться управлять теми самыми информационными структурами. Путь это непростой. Честно вам и откровенно скажу, непростой. И до конца доходят немногие. Потому что ну трудно, ну время, ну трудно, ну, ну зачем взаимодействовать с миром так, когда можно проще. Есть же ментальный алгоритм, пошел туда, сказал то-то, сделал то-то, договорился с этим о том-то. Вот вроде бы как процесс и пошел, эффект ты сейчас получил, а какие последствия этот эффект будет иметь завтра, ведь ты же своим действием создал определенную неравновесность в окружающем мире, значит ты должен быть готов, что тебя будут равновешивать завтра должен быть, а чё ж ты не готовишься. А потом начинается, упс, да? завтра начинается то, что потом говорит, ах, откат, вот это в лучшем случае, да? в худшем случае, ах, наехали. А на самом деле никто не, не наезжал, это просто естественный эффект реальности на, для принципа равновесия. Если ты подразумеваешь, это, что этот эффект будет, ты к нему подготовишь, что еще и выгоду свою получишь. А если не готов, то всегда будет, ой, пришла беда, откуда не ждали. Зима пришла неожиданно, как обычно, который год уже неожиданно приходится. Да. Вот это наша с вами будет программа минимум. На самом деле программа минимум. В течение сегодняшнего дня. Сегодня у нас будет диагностика, завтра, послезавтра у нас будет чистка и глубокое погружение в стихии. Дальше вы уйдете на каникулы, где вы будете чисткой заниматься самостоятельно. Но я вас уверяю, что однократные чистки, как правило, всегда недостаточно. А сразу вам скажу, что чистка по астрала по стихиям она гораздо более глубже, чем обычная естественная чистка, которую вы делаете по годам, потому что там мы чистим не, столь, не столько свои собственные переживания, сколько очень глубинную память, связанную о том, что ты есть и как кого это контактируется с стихией. А это очень глубинная память, поверьте, она на генетическом уровне идет. Именно ее мы с вами будем чистить через астральную, через, через астральную чистку, через, через, через эту методику. И, возможно, однократной чистки будет недостаточно. Особо легче будет тем, кто уже проделал астральную чистку, естественную, по годам на уровне второго курса. И если чистку вы прошли, прошли ее достаточно хорошо и глубоко, не ленились и трижды как минимум всю свою жизнь прочесали, то вам будет легче значительно, вы знаете, куда вы шли, да? вас предупреждали, что здесь не ошибки, здесь это, это серьезная работа, и то, что эффекты будут, они будут непременно. Для того, чтобы нам со стихиями работалось хорошо и качественно, постигая каждую стихию, мы с вами параллельно будем делать себе стихийный амулет, с которым вы дальше будете работать. Камни для стихийных амулетов я вам привезу сама, вам ничего покупать не нужно, это вам все будет выдано в рамках занятий. Желательно, чтобы это были именно те камни, которые я вам дам, потому что они будут специфически подготовлены, но впоследствии, если вы захотите, конечно, себе сделать что-то такое специфическое. Да, да, да, вот именно что-нибудь такое с преподовой подвертом, конечно вы можете это сделать. Да, покажите мне для начала это изделие, я вам скажу, подойдет оно для этой стихии или не подойдет. А, и эти стихийные амулеты нам нужно будет всякий раз, когда мы будем входить в то или иное стихийное сочетание, в то или иное стихийное пространство, потому что они как ключи, они как запускающие механизмы будут запускать вас взаимодействие со стихией и давать вам возможность нормально контактировать со стихиями во внешней среде, во внешней реальности. Но это будет у нас начиная с осени. Мы будем работать с амулетами, учиться их заряжать, учиться с ними работать. Для начала свое сознание надо подготовить, потому что стихии все-таки это не астральные переживания. Да? стихии это не эмоции, стихии это не мысли, это все есть человеческие производные, стихии это первичные силы. Я еще раз повторяю и повторю вам еще раз, на этих стихиях, на этих силах работает сознание богов, эгрегоров в лучшем случае. В лучшем случае, высокоорганизованных эгрегоров, очень древних эгрегоров, а так богов. Что уж говорить о сознании человека, способны ли мы абсолютно воспринять их? Поначалу, конечно, возможно, нет, а потом да, а потом да. Приготовьтесь к тому, что будет меняться и метаболизм, и пристрастие, и тело, и характер, и нрав, и глубинные какие-то основы личности в виде натуры, потому что они все есть суть стихии. И меняя что-то одно, мы меняем и все их эффекты в окружающем мире, в том числе прежде всего в самом себе. И к этому мы тоже должны будем с вами подготовиться. Вот вкратце, чем мы с вами будем заниматься.